мир снова я снова на тестах горский тест а, сейчас вот проехал на этих лыжах вот думаю еду и думаю да, вот. меня часто спрашивают а почему я люблю тесты ну как вообще вот иногда встречаю людей ну и говорю там да вот там съездите потестить лыжи там мне люди говорят да нет ну зачем вообще зачем это надо то есть ну как вообще вот вот, и я тоже иногда задаю себе вопросом, зачем вот вообще все это надо, где вот тесты надо, зачем это надо все, вот вообще зачем. Ну, что-то, ну, какая разница, вот выше, выше. Вот, сейчас вот на этих лыжах я проехал, я вот понимаю, что вот как бы, да, вот, я знаю для чего, в принципе, вот один из аспектов, зачем мне нужны тесты. Они нужны для того, чтобы понять, как плохо бывает как бы, да? вот, вот, Иногда ты ездишь на лыжах, да? ты, как бы, ты, не, ты не знаешь, как бы, хорошо или плохо И ты вот, ну, думаешь, что вот, ну, лыжи, вот, ну, наверное, там, вот, как в анекдоте по слепому мальчику Пощупает вот, город, там, еды думает, и думает и, и, и говорит, да, представляю, сколько вы себе положили да? вот Иногда есть люди, которые, вот, ну, как, без слов, и Они случайно как бы, купили там хорошие лыжи и они ездят говорят, ну вот у меня там это, там, то, там, тут, это. И ты вот думаешь, блин, ну что это, вообще-то просто не понимаешь, о чем ты говоришь, вообще-то, ты просто не знаешь, что такое зло вообще, какое оно бывает. И вообще ты просто не в теме. Вот тесты позволяют понять, где в теме и что такое зло. То есть вот я сейчас вот реально просто откалибровал себе такой прицел, что такое зло, потому что вот это, конечно, то, на чем я сейчас ехал, а ну вот вообще как бы вот вообще. Я вообще я не знаю вообще даже за что цепляться в рассказе. А нет ничего. Карвинга нет, проходимости нет. вкладки контов нет. Поворот только с проскальзыванием, цепкости нет. Комфорта нет, резаного ведения нет. Как бы длинного поворота нет, короткого поворота нет. Стабильность такая очень условная и стрёмная, То есть ты так едешь и думаешь, что вот я доеду или нет. Вот, Разгоняться вроде как бы страшно. Но и не разгоняться нельзя, потому что если не разгоняться, то тоже как-то срёпнет. Какая-то лаша полная. то есть Вообще какой-то режим катания в лыжах вообще безобразный. Ну, не знаю. Причины почему так, я, честно я не знаю, вникать не хочу. Вот вообще не хочу даже думать. Я проехал, вот могу сказать вот это. Не советовать, ничего, не, никак вообще не готов. Описывать ничего не готов. Конечно, это просто, это аутсайд полный. Здесь цепляться не за что, вообще ни за что. То есть там... Есть лыжи, у которых мало карвинга, много комфорта, там мало комфорта, много карвинга. В этих вообще вообще нет ничего. Просто как бы какая-то вот дощечка какой-то формы, напоминающая лыжи. Наверное, уж какой-то дизайн, потому что у меня даже дизайн был не виден. Они были черные. Ну, не знаю, то есть вот ни за какие деньги, кажется. Не хочу про них говорить Тем более, что как бы и изначально было не о чем А сейчас и, и вовсе перестало быть Вроде все рассказал как бы. Ну, вот Пойду поменяю, возможно будет интереснее Я надеюсь что, ну, что не будет, что а, Чтобы не пропустить следующие тесты Подписывайтесь где, где можно На канал и соцсетях Заходите чаще на сайт Там как-то выкладываем Всякое разное интересное В общем, не пропадайте, больше катайтесь И тестите, чтобы просто знать, как бывает Все, пока